Как открыть компанию в США? Какой штат выбрать? Сколько стоит регистрация? Давайте разбираться! Всем привет! И с вами снова Статуя Свободы, канал про как, что и почему в США. Друзья, для вашего удобства в этом выпуске мы зададим себе ваши наиболее популярные вопросы и постараемся подробно на них ответить. Готовы? Тогда приступим! Как работает закон в США? Существует множество государственных регуляторов ведения бизнеса на территории Америки – от местного округа города до штата или федерального законодательства. Парадокс в том, что законы часто не дополняют, а порой даже противоречат друг другу. Ранее, в одиннадцатом выпуске, мы приводили пример разногласия законодательства штата Калифорния и федерального закона, ссылку на данное видео прикрепляем в описании. Рассмотрим пример. Вы планируете вести бизнес на местном уровне, открыв ресторан? Тогда приготовьтесь иметь дело с законами города, штата и на федеральном уровне. А вот если вы создаете холдинговую компанию, чтобы воспользоваться низкими ставками корпоративного подоходного налога, то вы, скорее всего, будете иметь дело с федеральными законами. Как открыть компанию в США? Учредить компанию в Америке может любой человек, вне зависимости от того, является ли он резидентом страны или нет. Бизнес регистрируется на уровне штата путем подачи документов в отдел регистрации предприятий штата, так называемый Secretary of State или Corporations Division. Как всегда, все полезные ссылки в описании под видео. Поскольку страна разделена на 51 юрисдикцию по количеству штатов, то нет возможности автоматически зарегистрировать бизнес по всей стране. Поэтому если вы открыли компанию во Флориде и планируете вести деятельность в Нью-Йорке, вам необходимо также зарегистрировать бизнес в штате Нью-Йорк. К счастью, в большинстве штатов существуют размытые правила. Например, для осуществления продаж через интернет редко требуется регистрация бизнеса в каждом штате. Поэтому для каждого вида бизнеса все индивидуально. В каком штате лучше открыть компанию? Вы можете создать свою компанию в любом штате Америки. Но существует три основных штата, где большинство нерезидентов США регистрируют свой бизнес. Это штат Делавэр, Вайоминг и Флорида. Иногда бизнес учреждают в Неваде или штате Вашингтон, но эти юрисдикции не так популярны. Делавэр – отличное место для инкорпорации стартапа, планирующего поднимать инвестиции. Преимущества этого штата компания предоставляет годовой отчет. Бухгалтерский учет требуется вести только в случае постановки на налоговый учет в США. Разрешены номинальные директора и акционеры. Минимальное число акционеров – один. Информация о банковских операциях компании недоступна третьим лицам и раскрывается только по решению местного суда. Иностранцы-нерезиденты не платят налог на доходы, полученные в США. Минимальная ставка налога на прибыль для юридических лиц – 0%. Нет требований по подаче annual return. Нет валютного контроля. Нет НДС. Государственная пошлина для регистрации в штате Делавэр составляет 89 долларов США которые включают в себя сбор Division of Corporation в размере 50 долларов, 15-долларовый налог на регистрацию, а также Гонорар округа в размере 24 долларов США. Эта базовая цена установлена из расчета тысяч акций без номинальной стоимости, и поэтому плата за регистрацию в штате Делавер может варьироваться в зависимости от желаемого количества акций и их номинальной стоимости. Что общего у миллиардеров Уоррена Баффета и Джорджа Сороса? Правильно, их компании зарегистрированы в штате Вайоминг как инвестиционные инструменты. Преимущество Вайоминг – идеальный штат для трастов. В штате нет налогов на корпоративную прибыль или доход. Полная конфиденциальность, информация об акционерах компаний не публикуется. Нет требований о гражданстве директоров и акционеров. При регистрации компании в первый год не нужно регистрировать список офицеров компании. Это идеальный штат для легального ухода от налогов с наследства. Нет подоходного налога с населения, нет налога на франшизу, а также низкие годовые сборы. И да, государственная пошлина для регистрации в штате Вайоминг составляет 102 доллара США. Но ну вот мы и подобрались к штату Флорида – это лучший штат для тех, кто планирует совместить бизнес с отдыхом. Преимущества Нет ограничений минимального размера объявленного капитала. Разрешены номинальные директора и участники. Нет налога на прирост капитала. Базовая ставка на прибыль для юридических лиц – 0%. Sales tax – 6%. Нет валютного контроля. Нет НДС. Государственная пошлина для регистрации в штате Флорида составляет 125 долларов США. Нужен ли федеральный налоговый номер EIN? Да, после регистрации вашей компании необходимо получить федеральный идентификационный номер работодателя FEIN или сокращенно EIN Number для того, чтобы подавать налоговые отчеты в IRS, налоговое управление США. Также любой контрагент, поставщик Клиент, банк или госучреждение могут потребовать ваш EIN number для идентификации вашего юридического лица. Можно ли открыть банковский счет дистанционно? Точно нет, так как согласно закону Patriot Act для открытия банковского счета в США необходимо ваше личное присутствие. Напишите нам, если вы хотите открыть компанию в США. Мы сотрудничаем с проверенными агентами и бизнес-брокерами, которые помогут реализовать ваши планы. А на этом все, друзья. Увидимся в следующую пятницу. Пока-пока!